Привет! Как создать продающее видео быстро? качественно и, самое главное, недорого. Начните снимать обзоры своих товаров, либо рассказывать о своих услугах прямо у себя в офисе или в магазине. Чем естественнее будет обзор, тем больше будет у него траста. Я свои первые продающие видео снимал в маленькой комнате, и только спустя какое-то время вы поймете весь бизнес-процесс и сможете наладить полную, инф... полную структуру того, как делается от прихода товара до выпуска видеоролика с обзором этого товара на ваш канал на YouTube. Если хотите узнать больше, пишите по этим контактам. Дружите с нами, звоните, приходите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса». И да, не забывайте ставить лайки под этим видео.